Какие результаты мы ожидаем. Но эта перспектива э, очень важна, поскольку такие э, изучение э, э, э, стойкости радиационной очень важно для исследования как космоса, э, так и живых организмов. Вот а сейчас я предоставляю слово Алексею, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, меня зовут Алексей Сливин. Я являюсь сотрудником лаборатории физики высоких энергий, а инженер, работаю в секторе номер 2, отдел НЕОИКМ. А и я хочу представить вашему вниманию работу под названием "Создание станций для прикладных исследований на базе ускорительного комплекса НИКА". Итак. Современные радиоэлектронные системы в составе бортовых космических аппаратов, авиационных систем, должны функционировать в жестких условиях эксплуатации. Они должны подвергаться различным видам радиационного воздействия, в том числе воздействию тяжелых заряженных частиц космического пространства. И безотказная работа аппаратуры в условиях радиационных воздействий обеспечивается применением комплектующих изделий с уровнем стойкости к воздействию радиационных факторов. Традиционные методы прогнозирования, оценки и контроля стойкости изделий и микроэлектроники базируются на проведении испытаний изделий, в том числе на ускорителях ионов. В связи с этим, на базе ускорительного комплекса НИКО, помимо фундаментальных исследований, также будут проводиться и прикладные исследования, ориентированные на три направления. Первое направление включает в себя прикладную станцию для исследований и тестирования на радиационную стойкость декапсулированных микросхем, пучками ионов, выведенных с лути, лути — это линейный ускоритель тяжелых ионов, энергии 3,2 на млн. Для этих целей в корпусе номер один в октябре прошлого года была смонтирована станция облучения чипов, аббревиатура «Сочи». Физический пуск оборудования станции был проведен в декабре 2021 года. И, соответственно, работы, связанные с физическим пуском, будут продолжены весной по завершению нынешнего, текущего, так сказать, третьего цикла пусконаладочных работ на бусте. Второе направление, оно включает в себя прикладную станцию для тестирования на радиационную стойкость микросхем высокоэнергетическими ионами в диапазоне энергии 150-500 метр-миноклон. Для этих целей в измерительном повелении корпуса 1 планируется сооружение станции «Искра». «Искра» расшифровывается как «Испытательная станция компонентов радиоэлектронной аппаратуры». И третье направление включает в себя радиобиологические исследования, тоже высокими энергиями, в диапазоне 500-1000 мм. Также в измерительном повелении корпуса номер один планируется сооружение станции исследований медико-биологических объектов, аббревиатура «СИМБА». Здесь, вашему вниманию, представлена схема ускорительного комплекса НИКа, и я условно обозначил, где здесь находятся наши э, станции. Соответственно, станция Сочи находится в корпусе номер один. Вот, может быть, вам будет удобно увидеть здесь. Корпус номер один. там ранее находился синхрофазотрон, сейчас находится бустер и нуклатрон. А вот здесь в пристройке находится линейный ускоритель тяжелых ионов, и наша станция находится приблизительно здесь. Она будет работать на пучках ионов, выведенных с линейного ускорителя тяжелых ионов. Соответственно, между корпусом номер один и корпусом номер 205, он обозначен здесь, в 205-м корпусе находится установка BMD, между этими двумя корпусами находится измерительный павильон. В этом измерительном павильоне будет планируется установить установки «Искра» и «Симба». Сейчас в этом измерительном павильоне ведутся строительные работы. На данном слайде вашему вниманию представлена уже собранная станция Сочи и канал транспортировки пучка к ней в первом корпусе ЛФВ. Канал транспортировки пучка спроектирован и смонтирован сотрудниками ЛФВ. Я привел их фамилии на слайде. Как вы можете видеть, все оборудование расположено довольно плотно друг к другу. Это связано с лимитированным пространством а, вокруг канала ЛУТИ-бустер. А, вот здесь серым обозначено ермо синхрофазотрона, внутри которого находится бустер. Вот здесь канал, а, часть канала видна а, ЛУТИ-бустер, соответственно. Вот это весь канал это а, новый канал, прикладной канал Сочи. Соответственно, вот здесь обозначена сама станция Сочи. Ну и так, как я говорил, лимитированное пространство вокруг установки – это шкафы позади станции Сочи, вот шкафы с вакуумным оборудованием. Оборудование по ту сторону канала, его тоже нужно обслуживать. В непосредственной близости к станции располагается рабочее место экспериментатора в экспериментальном зале. Оно обозначается вот здесь. Это настенное рабочее место, сенсорный монитор. Также там имеется клавиатура, закрепленная под рамой. Подрамой располагается также электроника, управляющие компьютеры в количестве четырех штук они находятся вот здесь. Также находится здесь стабилизатор напряжения источник бесперебойного питания. КВМ-переключатель, различные свечи. Под самой станцией Сочи располагается электроника управления вакуумной системой, пар вакуумный насос. Электроника управления системой позиционирования объекта испытаний на станции. Управлять всеми системами станции можно как находясь у самой станции непосредственно в непосредственной близости с настенного рабочего места, так и с пульта управления станцией, то есть удаленно. Соответственно, данная станция изготавливается в рамках коллаборации между ОИА и Курчатовским институтом. С участием экспериментального научного производственного объединения SPELS расшифровывается как специализированные электронные системы, они, это ребята, находятся в Москве, университета МИФИ, компании вакуумной системы и технологии, это наши коллеги из Белгорода, также компании Гиропром из Дубны. Ну, как я говорил ранее, максимальная энергия облучения будет составлять к кмэлону-нухлону. На входе в станцию будет сформирован пучок с шириной на полувысоте 73 мм. Максимальная область облучения объекта составит 20 на 20 мм. Однородность пучка на данной области будет 10%. Станция Сочи включает в себя вакуумную систему, систему позиционирования объекта испытаний, систему задания температуры объекта испытаний и систему диагностики пучка. Да, на данном слайде приведена сама станция в более увеличенном виде. Физически станция состоит из трех камер. Главная вакуумная камера под номером один. В ней будет находиться объект испытаний микросхемы. Декапсулированные микросхемы хочу заметить, потому что энергии 3,2 мл недостаточно, чтобы пройти через корпус. Корпус – это обычно у нас керамика. Это довольно плотное вещество, поэтому перед облучением необходимо будет провести процедуру декапсуляции. То есть это либо лазером, либо химическим травлением снять корпус с микросхемы. Еще две составные части данной станции, это под цифрами 7 и 6, это две малые камеры вакуумные, так называемые диагностические вакуумные камеры. Ну а далее, в принципе, я все уже обозначил, что под номерами находится эта Шкаф с четырьмя управляющими компьютерами. По бокам от шкафа это источник бесперебойного питания, стабилизатор напряжения, ну и различное вакуумное оборудование. Здесь на данном слайде вы можете увидеть внутренность камеры. В самой камере находится основная аккумуляционная плата, рамка, вот сама рамка на которой будет крепиться объект испытаний. Эквивалент платы адаптера, нагревательный модуль. Нагревательный модуль необходим для проведения испытаний при повышенных температурах до 125 градусов по Цельсию. Также там находятся кабели для соединения промежуточной коммутационной платы с основной платой, кабели USB, кабели Ethernet, высоковольтные кабели, ну, также место для газоанализатора и фланцы с разъемами. Также в камере находится один из элементов диагностики – это люминофорный детектор полного поглощения. Ну и в таблице указаны, в принципе, параметры пучка, какие будут использоваться при экспериментах. Диагностика пучка будет осуществляться с помощью следующих детекторов. Как я уже говорил, у нас две диагностические камеры. В камере номер один, она здесь указана под цифрой 7, будут находиться два детектора – это детектор, инсонный детектор на основе микроканальных пластин МКП. Он будет предназначен для измерения профиля пучка ионов, а также детекторы сцинсилиционные для измерения плотности потока частиц в голову пучка. Все они будут находиться вот в этой камере, которая изображена на слайде. Вот если видите, я здесь обозначаю мышкой. Это камера номер один. В камере номер два будут находиться два других детектора. Это цилиндр Фарадея, он расположен здесь, вот вы его видите на картинке, и быстрый сцинциллятор. К сожалению, в картинке отдельно быстрого сцинциллятора у меня нет. Оба этих детектора будут использоваться при настройке пучка. Оба они будут располагаться на дистанционно-подвижной раме. Соответственно, габариты как цилиндров Фарадея, так и быстрого центриционного детектора составляют 75 на 75 миллиметров, это их рабочее поле. Геометрический размер 100 на 100 миллиметров. А у них одинаковые размеры, это обусловлено размером самой трубы, грубо говоря, в которой они находятся. Соответственно, в главной вакуумной камере, как я уже говорил, будет находиться уже находится люминофорный детектор для измерения XY-профилей пучка. А на данном слайде представлена вашему вниманию система контроля параметров пучка в режиме реального времени. Она представляет собой 4 независимых сцинфляционных детектора. А если вы видите мой курсор, они обозначены вот здесь. Четыре штуки. Четыре а независимых сцинфляционных детектора, размещенных с четырех сторон на периферийной области, на расстоянии приблизительно 90 мм друг от друга, перпендикулярной оси пучка под углами 45 градусов, ну, как горизонтали, так и вертикали. Материал данных сцинцилляторов – это галий и гранат толщиной 3 мм. А сами эти сцинцилляторы, у них рабочая область 1 на 1 мм. В качестве световода используется полированная трубка из нержавеющей стали. И далее свет приходит на авто. Справа на картинках вы можете видеть изображение пучка. В декабре прошлого года у нас проходил физический пуск оборудования. Мы провели углеродный пучок по каналу транспортировки до камеры. Соответственно, засекли этот пучок, увидели, что он там есть. Вот эти рожки это, соответственно, наши четыре сцинциллятора. Соответственно, на фотографиях ну, вы видите изображение в различных режимах вывода пучка. В принципе, на этом все. Один такой важный момент, на котором я хотел бы заострить внимание, это вакуумные испытания нашей прикладной станции. Важнейшей задачей при эксплуатации станции является предотвращение попадания загрязнений из самой станции, ну это тяжелые газы, углеводороды и прочее, в канал транспортировки пучка УТ-бустер. Станция Сочи будет, предполагается, что она будет эксплуатироваться в двух режимах работы. Во время специализированного сеанса по испытанию изделий микроэлектроники, когда пучок будет выводиться непосредственно в станцию и только для нее, а также в ходе такого сопряженного сеанса работы с коллайдером, когда с периодичностью примерно в один час в течение 40 минут циркуляции илонов пучков в коллайдере инжекционный комплекс будет использоваться для инжекции в прикладной канал и выводом пучка на станцию. Если во время второго режима работы у нас будет нарушаться вакуум в канале Pilot Booster, то придется останавливать работу всего инжекционного комплекса. Это, сами понимаете, это денежные траты. Соответственно, на данном чертеже, вид канала сверху, можно увидеть, как наш прикладной канал, вот он, 9 метров в длину, он интегрирован в канал LUT-booster с помощью дипольного магнита. Соответственно, вакуумные испытания проводились отдельно как для главной вакуумной камеры, Вакуумные камеры вместе с двумя малыми диагностическими камерами. Испытания проводились как холодные, так и горячие. Горячие имеется в виду при включенном нагревательном модуле, когда он разогревался до штатных 125 градусов по Цельсию. По проекту у нас время выхода станции Сочи на вакуум 10 5 Тор должен составлять не более 10 минут. При испытаниях вакуумная система показала себя наилучшим образом. Мы смогли выйти на проектный вакуум за 7 минут 21 секунду. Если мы оставляем откачку на большее время, то мы доходим до вакуума 10-6 ТОР. Это при холодных испытаниях. При горячих испытаниях включался нагревательный модуль. Соответственно, во время испытания снимались показания датчика давления и также масс -спектр. При горячих испытаниях при временной отметке 8 минут 28 секунд мы достигали вакуума 10-5 ТОР. Соответственно... Вторым этапом испытания это было испытание нашей станции с диагностическими, диагностическими камерами и с прикладным вакуумным каналом. А, все эти испытания подтвердили, что мы никаким образом не нарушаем вакуум в канале Лути Бустер. А, а картинку масс-спектра я привел просто для интереса. Ну, здесь, собственно говоря, все, что я ожидалось увидеть, это водород, кислород, вода, гелий, немного азота. И так далее. Теперь перейдем к двум другим станциям. Здесь вы видите изображение измерительного павильона корпуса номер один. Соответственно, в нем будут находиться станции Искра и Симба. Вот сама станция Искра. Это для облучения микросхем высокими энергиями. Станция Симба. Это ее климатическая камера для облучения уже животных, приматов, субстратов, клеток и так далее. В данном измерительном павильоне будет сооружаться два новых прикладных канала, один направлен к станции Симба, один к станции Искра. Сейчас там находится только канал ВП-1, который транспортирует пучок из нуклатрона в 205-й корпус на эксперимент БМТ. Соответственно, мы будем интегрироваться дипольным магнитом, который будет отклонять пучок, на наши станции, соответственно. Данные каналы, они изго... оборудование для данных каналов изготавливается в рамках договора между OEI и французской компанией Sigma fin. Соответственно, можно здесь еще отметить так называемые домики экспериментаторов. Во время сеанса на одной из установок в домике экспериментаторов будут находиться, собственно говоря, исследователи во время эксперимента. Станция «Искра» изготавливается в рамках коллаборации между ОИИ и, опять же, Курчатовским институтом с участием все той же компании «Спелс», университета МИФИ а и также компании «Гиропром». На данном слайде представлена 3D-модель станции. Красный, такой красной трубой условно обозначен пучок. Соответственно, представлены вашему вниманию параметры пучка на данной станции. Можно отметить, что мы стремимся проводить эксперименты на ядрах золота с энергиями 150-350 мафонокулон. Соответственно, и мы будем стараться получить диапазон ЛП при этих энергиях. А средний поток ионов у нас будет 10 вт. Ионов на сантиметр квадратный на секунду. На данной станции у нас область облучения а в режиме сканирования, а у нас будут походиться сканирующие магниты на конце прикладного канала, у нас область облучения будет уже 200 на 200 миллиметров в режиме сканирования, а без режима сканирования все те же 20 на 20 миллиметров, ну, либо диаметр 29 миллиметров, единственная окружность. На данном слайде вашему вниманию представлена система позиционирования объекта испытаний. Вы видите здесь слева. Система позиционирования уже изготовлена. Она находится на территории наших коллег в Москве, в компании SPELS. Здесь показаны, здесь приведены технические характеристики данной системы позиционирования. Она позволяет осуществлять прецизионное перемещение по горизонтали. Вот этих двух рамок плюс-минус 200 миллиметров по вертикали плюс-минус 100 миллиметров, шагом 25 микрон. Соответственно, обе эти рамки могут поворачиваться до 90 градусов. А сама вот эта большая рама, на которую крепятся две рамки с микросхемами, перемещается вдоль вот этой штанги примерно на 1500 миллиметров. Но там уже перемещения непрецизионные, там уже, так сказать, грубые перемещения. Но это, в принципе, нужно, чтобы выдвинуть саму раму для каких-то технических работ, технического обслуживания. На данном слайде представлена система ослабления энергии ионов. В целом мы можем выводить энергии, ионы с нуклатрона необходимых энергий, но если нам надо будет более точно подстроиться, то мы будем использовать так называемый деградер, то есть ослабитель энергии. Он представляет из себя набор а, пластин в а, количестве 20 штук а, различной толщины материалом поликарбонатом. А, соответственно, набором различных а, пластин, количеством пластин, можно регулировать соответственно, энергии ионов, которые приходят у нас на микросхему. Здесь а, вашему вниманию представлено рабочее место экспериментатора в экспериментальном зале. Это стойка, ее размеры без защиты 770, по-моему, на 660 или что-то в районе 2000 мм в высоту. Стойка защищена с трех сторон, с крыши, защищена на сэндвич-панелями, представляют из себя эти панели алюминий, свинец-алюминий, от воздействия гамма-излучений, и также там добавлено 5% барьированный полиэтилен толщиной 180-200 мм примерно который предотвращает воздействие нейтронного излучения. Вместе с защитой общие габариты соответственно, данной защищенной стойки 1130 на 800 на 2330 мм. В верхней части стойки находится отсек для контроллеров системы задания температуры. Мы будем облучать микросхемы на данной станции, не только, задаваем, не только при положительных температурах до 125 градусов по Цельсию, но также и при отрицательных тоже. Будет специальная осушенная камера, надеваться, камера с осушенной атмосферой, в которой будут находиться данные микросхемы. В нее будет подаваться азот и, соответственно, будет проводиться облучение при отрицательных температурах причем без образования и не на микросхемах. Именно на микросхемах он может повлиять на результат эксперимента. Соответственно, помимо контроллеров системы, в нижней части данной стойки располагается контрольно-измерительное оборудование, а по центру вот здесь располагается персональный компьютер экспериментатора. Система диагностики пучка на станции «Искра» представлена несколькими видами детекторов. Это инновационная камера номер один для измерения плотности потока пучка в режиме без сканирования. Это сенсационно фиберный детектор для измерения плотности пучка при настройке. Инновационная камера номер два для измерения также плотности пучка, но уже при сканировании. Миниатюрная инновационная камера для контроля линейных потерь энергии ионов во время облучения. А также кремниевый детектор для диагностики спектра и средней энергии ионов. Здесь вашему вниманию представлена система диагностики пучка в режиме реального времени. В качестве датчиков будут использоваться либо сенсуляционные, либо кремниевые детекторы. Они расположены на оснастке специальной. На шаговых двигателях они позволяют переб... Шаговые двигатели позволяют перемещать независимо друг от друга эти сцинцилляторы в пределах 90 мм. И также благодаря этому перемещению мы сможем перекрывать область облучения от 30 мм до 200 на 200 мм. Последняя станция, о которой я бы хотел сказать, это станция «Симба». Она у нас изготавливается в рамках коллаборации между ОЕАИ и компанией вакуумной системы технологии из города Белгород. На данном слайде представлена 3D-модель климатической кабины станции Симба, а также 3D-модели рамы, на которые закреплены детекторы диагностики пучка. Рама с детекторами она устанавливается внутри климатической кабины. Помимо диагностического оборудования, внутри камеры находится устройство для позиционирования объекта испытаний. Изготавливается данное изделие у нас в рамках договора между OEI и OSTEC-компанией. Позади камеры находится шкаф электроники, который необходим для управления данным позиционером. На слайде вашему вниманию также представлены параметры пучка данной станции. Максимальная область облучения здесь на данной станции в режиме сканирования составит 100 на 100 миллиметров. Это примерно соизмеримо с размером головы примата. В режиме без сканирования это примерно 10 миллиметров в диаметре. Если мы будем облучать, к примеру, не голову целиком, а, например, глаз. <клышленный культура> Здесь вашему вниманию более подробно а, а показано, из чего будет состоять данная климатическая камера. А, необходимо, это прям очень важно, создать а, хорошие условия для обезьян, чтобы они во время эксперимента не нервничали, вели себя довольно тихо и спокойно. Иначе их а, нервозность может повлиять на результаты эксперимента, опять же. Поэтому создается специальная климатическая камера ее площадь примерно ну, где-то два на 2,5 квадратных метра. Вот. В этой климатической камере она по сути в ней создается особая среда ну, особый климат-контроль с нормальным давлением, освещенностью влажностью и прочим. Данная климатическая кабина устанавливается на специальную раму. вся эта конструкция она, ну, металлоконструкция она сборная. Рама выполнена из стальных, стальных профилированных труб. Соответственно, стены и потолок камеры, они тоже выполнены из сэндвич панелей толщиной примерно 100 мм. В самой камере находятся по углам специальные индильзы для того, чтобы через них провести коммуникации к данному оборудованию. Здесь вашему вниманию представлено устройство для позиционирования. Соответственно, оно из себя представляет модуль основания, пульт управления. Это пульт ручного управления, когда экспериментатор находится внутри климатической камеры, ну, непосредственно вблизи нее. Соответственно, стол, на котором располагается кресло для иммобилизации приматов. Данный стол осуществляет вращение вокруг своей оси. На 360 градусов со скоростью 10 градусов, по-моему, по минуту. Соответственно, на столе находится кресло для иммобилизации обезьян. Его здесь довольно плохо видно. Оно из материала орг-стекла выполнено. На этом кресле располагаются специальные ремешки, фиксаторы для шеи, чтобы зафиксировать обезьяну в положении сие. И, соответственно, настроить данное устройство под пучок. Соответственно, устройство позволяет перемещать данный стол по осям X на плюс-минус 100 мм от оси пучка, по оси Y на 100 миллиметров, соответственно, относительно оси пучка, и по оси Z. Ось Z у нас вертикальная ось, она позволяет перемещать вот этот стол до 600 мм вверх. Ну и габарит этого устройства, это примерно высота на 1 метр и размерами 855 на 760 миллиметров. Также у этого устройства имеется возможность дистанционного управления в домике экспериментаторов. Это если мы уже проводим эксперименты, нам вдруг во время эксперимента необходимо подстроиться удаленно. Система диагностики ионного пучка представляет, представляет из себя 6 детекторов. Это... Детектор локальной дозы и средней энергии ионов, алмазный детектор, его рабочая область 4 на 4 миллиметра, его нам изготавливают в дубнинской компании ИХТП, если я не ошибаюсь. Все детекторы, они во-первых, я забыл добавить, что они позволяют перемещаться в области 100 на 100 миллиметров с точностью шага до 1 миллиметра. Далее у нас имеется детектор локальной дозы. Вот эта маленькая камера WIG2S Pyramid Technologies, рабочая поле 19 мм, газонаполденная, это либо аргон и углекислый газ. Она работает в диапазоне lp 5,8 f на сантиметр квадратный на миллиграмм, в диапазоне зарядности заряда ядер от 18 до 79. Км. Также у нас имеется инсультная камера с размером 64 на 64 миллиметра рабочего, о, извините, 160 на 160 миллиметров рабочего поля для плотности потока при онлайн сканировании, также стентильционно-фаберные детекторы для измерения x профилей пучка с рабочей областью 50 на 50 мм. ну и многостенционная наклонная камера и тонкий тонкостенционный счетчик. В качестве онлайн детектора у нас будет 4 стентилиатора расположенных на специальной оснастке для измерения периферийного потока ионов в режиме реального времени. И, соответственно, оснастка также позволяет, благодаря шаговому двигателю, позиционировать эти цинцилляторы относительно стипучка на заданное расстояние. Размер этих цинцилляторов 10 на 10 мм, толщина 3 мм. И, соответственно... Есть такой параметр, как деградация стентиляторов. К примеру, для криптона с плотностью потока 10 ,3 ионов на сантиметр квадратный в секунду при энергии 400 мф мм на нуклон деградация составит 160 дней. Соответственно, при других типах ионов, других энергиях у нас изнашивался данный стентилятор будет намного дольше. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. раду представить свой доклад. Так, Алексей, большое спасибо за очень интересный доклад. У тебя все уже отлажено, как я вижу. То есть Мы, мы готовы пожелать тебе успеха на сегодняшнем выступлении. Спасибо, спасибо большое. А теперь, пожалуйста, вопросы. Пока я не вижу, но я так предлагаю. Если кто-то хочет задать вопрос, можете включить свой микрофон и задавайте. Я не сказал ничего по срокам. Если вам интересно, могу сказать, когда у нас остальные станции появятся. Хорошо, можешь добавить, Алексей. А, ну, В данный момент у нас идет третий пусконаладочный сеанс на бустере. По мере его завершения, ну, когда он закончится, у нас будут продолжены работы по реконструкции измерительного павильона. Вот этого места, вот этого корпуса. Когда закончится работа по реконструкции, соответственно, мы приступим к монтажу данных установок. После монтажа установок, ну, либо примерно в это же время начнется монтаж прикладных каналов. А ориентировочно у нас пусконаладочные сеансы начнутся осенью. И, возможно, если мы успеем, первые эксперименты с пучком мы проведем на станции «Искра» осенью в этом году я надеюсь, в октябре-ноябре, на станции «Симба» чуть позже. Это, скорее всего, будет январь. Ну, так что практически в этом году, можно сказать, у нас все три станции будут уже здесь собраны, в ЛХВ. Ну вот я, Алексей, знаю, у меня есть просто сотрудники, которые работают в лаборатории ОРБ, биологии. И они очень сильно заинтересованы проведении исследований на радиационном пучке. Они даже расстроились, когда начался модернизация ускорителя, в частности БМН. Вот. Я думаю, что они, к сожалению, вот как-то информация не дошла до них. Они бы тоже, наверное, бы присоединились к нашему семинару. Но я думаю, что все это двинется вот, да, и еще, конечно, я бы хотела добавить вот об Алексеев. Оказывается, он участвует тоже в подготовке семинара, у них идут трехсменные работы, и вот он выделил это время сегодня, чтобы выступить перед нами и рассказать о результатах исследования на, значит, на ускорителях, будущего ускорителя и существующего ускорителя. Да. Так, ну я вижу, что здесь есть все-таки э, слушатели, которым, может быть, действительно будет интересно. Пожалуйста, задавайте вопросы. Вот есть человек, который активно участвует в этой деятельности. Или выразить хотя бы свою оценку, мнение, то есть поблагодарить человека. Как-то все скромно. Ну, к, к вашим услугам, что называется. Я понимаю, у нас эти, этой работой занимаются люди, которые работают, меньше говорят, поэтому они как-то осторожно хотят выступить. Ну вот у нас большой коллектив занят над этим проектом. Много людей у нас непосредственно с ОИЯИ, задействованы другие компании, университеты. Ну, это практически все в России. За исключением прикладных каналов. Прикладными каналами занимается мой коллега он по ним больше может рассказать вот прикладные и оборудование для прикладных каналов у нас изготавливают французы компания 7 в этом году уже примерно летом ожидаем поставки оборудования и его монтаж да вот тут поступил вопрос от Димы Дреблова есть ли нехватка в сотрудниках которые бы работали на ваших вот этих установках как у вас с кадрами ну, пока кадры есть, пока мы, в принципе, справляемся. Особо острой нехватки не ощущается. Но, в принципе, если есть толковые ребята, можете предложить, как говорится, рассмотрим кандидатуру. То есть участие у вас открыто. Ну и, естественно, еще такой вопрос. А вот о вашей рекламе. То есть, вот судя по тому, что у нас ну не так много вот явилось на семинар, других сотрудников от других лабораторий, в частности от ОРБ, вот, как-то, возможно, надо ну, обратить внимание и на эту вот, как бы, сторону uh -huh. работы. То есть, возможно, их приглашать, потому что они действительно заинтересованы вот в таких исследованиях. Ну, насчет ОРБ я, честно говоря, ничего не слышал. Вот мы в основном с ЛРБ по теме радиобиологии взаимодействовали. ЛРБ, Тимошенко с... Геннадий с... Николаевич. Лаборатория сонной биологии, да. Да, да, да. Вот Тимошенко Геннадий Николаевич, нам как бы помогал и э, техническое задание помогал составлять, и консультировал периодически, э, как лучше устроить данную станцию. Поэтому с ними мы взаимодействуем. А так, ну, я рассылал ссылку нашим товарищам другие лаборатории, ну, вот, со своим коллегом. Все, что я мог, я сделал в качестве рекламы. Хорошо, Алексей, хорошо. Я думаю, что это только начало, то есть это вы делаете первые шаги вот в этой, как бы, активности. Хотя, судя по тому, сколько у вас детекторов, сколько установок, и какой объем, и какая сложность создана уже, то есть вы проделали огромную работу. Ну, я бы сказал, большая часть работы еще впереди, потому что сейчас большая часть оборудования, по крайней мере, двух оставшихся станций, оно находится на территории изготовителей наших подрядчиков. И мы, собственно говоря, еще не все этапы с ними закрыли, и, грубо говоря, еще предстоит очень много учиться, набираться опыта по работе с этими детекторами. Оборудование довольно дорогостоящее, поэтому большая работа предстоит еще в дальнейшем. Да. Ну, я как вот знаю, что Сергей Иванович Тетюников сказал, что у него в это же время, этот человек, который, в общем-то, один из организаторов, инициаторов вот этой активности, у него сейчас происходит какое-то совещание. То есть какие-то... Вот работа идет по всем направлениям, но ну, все равно, я думаю, у нас достаточно хорошее было число участников семинара. Вот. И я думаю, что мы на этом можем закончить наш семинар. Поблагодарить еще раз Алексея за очень четкое изложение. Видно, что все уже не один раз сказано было, представлено. Ну и пожелать успеху этой активности, этой деятельности. Спасибо большое вам э, за то, что организовали семинар. Спасибо всем, кто присоединился. Да, ну На этом мы заканчиваем. И еще объявление такое. Э, особенно тех молодых, э, я думаю, что им будет полезно принимать участие в наших семинарах, учиться, готовить, выступать перед аудиторией, ну и получать какой-то э, опыт. Вот тут Михаил Токарев хочет сказать, пожалуйста. Во-первых, действительно, круто народ промолчал, вот, это, конечно, не тема моей, так сказать, непосредственной деятельности. Мне кажется, что очень хорошо был материал представлен. Несомненно, конечно, вот, все вот эти прикладные исследования играют очень, суще... будут играть существенную роль при работе, так сказать, при создании детекторов, при развитии вот этого ускорительного комплекса всего. Поэтому ну тут можно пожелать просто только успеха. спасибо большое. Нет, конечно это только начало, так сказать, вот, ну, мне кажется, что там, ну я видел вот фамилии, кто там участвует в этих, в этих работах, как организаторы, так сказать, может быть и специалисты, так что успеха вам. это все, значит такая методическая, ну даже методическая работа она прикладная, она важна во всех областях. Вы Значит, осветили работу трех комплексов. Вот. Ну и вот если смотреть, так сказать, с общих позиций, конечно, это очень важная вещь. Очень важная. Так что успехов вам. Спасибо большое. Да. Что, давайте еще раз поблагодарим, пожелаем успехов, результатов и до будущих встреч. Надеемся, что мы еще раз услышим вас по стечению да. времени. Да? Уже, надеюсь, с результатами. Да, спасибо. Ну все, на этом да. мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. До свидания.